Всем привет, с вами Рэм сервис. Меня зовут Алексей. И сегодня я хочу вас познакомить со своим экспериментом под названием Майнинг или Добыча криптовалюты. Для тех, кто не знает, что такое майнинг, посмотрите следующий ролик. Что такое добыча биткоина? Биткоин работает по принципу одноранговой сети. Это означает, что любой, кто использует биткоин, является крошечной частью биткоин-банка. Но откуда берутся биткоины? Печатью распространением обычных бумажных денег занимается правительство. У биткоина такой централизованной власти нет. В сети биткоина добытчики производят математические расчеты при помощи специального программного обеспечения. Взамен они получают определенное количество биткоинов. Это разумный способ выпуска валюты и также является стимулом для привлечения новых добытчиков. Поскольку добытчики необходимы для осуществления биткоин-транзакций, большее их количество повышает безопасность сети. Биткоин-сеть автоматически изменяет сложность математических задач в от скорости их решения. На первых этапах биткоин-добытчики решали эти математические задачи при помощи процессора своих компьютеров. Скоро они выяснили, что видеокарты для компьютерных игр подходят для этого куда лучше. Они быстрее, используют больше электричества и генерируют много тепла. Первый коммерческий биткоин-набор для добычи включал в себя чипы, которые были запрограммированы для добычи биткоина. Эти чипы были намного быстрее, но очень энергозатратны. ASIC или специальные интегральные схемы разработаны специально для добычи биткоина. ASIC технология сделала добычу биткоина еще быстрее, при этом энергозатраты значительно меньше. По мере роста популярности биткоина, все большее количество добытчиков присоединяются к сети, и отдельным людям все сложнее справиться с решением математических расчетов. Чтобы решить эту проблему, добытчики изобрели так называемые пулы. Это группы добытчиков, которые совместно быстрее справляются с расчетами, и каждый добытчик вознаграждается пропорционально своему участию в работе. Добыча биткоина – важная и неотъемлемая часть биткоин-сети, которая обеспечивает справедливость и в то же время делает сеть биткоина стабильной, надежной и безопасной. Спасибо за просмотр ролика. Сейчас давайте перенесемся на мое оборудование. Покажу вам, что где у меня стоит и в каком ассортименте. Так, ребят, сейчас я вам покажу своего шахтера. Вот моя фирмочка. Это оборудование. Я вам расскажу, распишу более подробнее. Сейчас, наверное, покажу. Вот питание. 1100 Ватт плюс 80 плюс с голдовым сертификатом из серии AiraQ Strike X. По характеристикам у него 1100 ватт, по 12 вольтовой 1080 и 170 ватт по 3,3 3 и 5 вольтовки Довольно-таки неплохой, я бы сказал, даже отличный блок питания. Так, три видеокарты у меня стоит. MSI-K1050Ti серенькая, 4 ГБ MSI-K1050Ti Gaming X 4 тоже видеокарта и третья видеокарта Radeon RX 570 из серии His ASQ X2 Turbo это уже с заводским разгоном идет видеокарта тоже 4 башня. так смотрим на ферму так что мы имеем две видеокарты сверху стоит и одна видеокарта внизу в материнской плате так как серые идут без док питания их поставил прямо в материнскую плату Красненькая с дуб питанием стоит в рейзере. И хиз тоже с дуб питанием стоит в рейзере Это стояла серая 1050 Ti стояла в резере. Но она себя плохо показывала. Там гравера вечно вываливались, и я ее решил поставить на прямую материнскую плату. Так. стоит вот она сайка стоит и внутри он серенькая 1050 Ti так два охлаждения сделал вот такого вот пана подставочки под ноутбук были их переоборудовал сделал охлаждение в летнее время суток очень хорошо спасает так касаемо двух блокпит... э, блок... блоков питания стояло у меня вот такое вот давно Говно. серия хорошая, Cooler Master но они 500 ватт и без сертификатов, у него нету gold сертификата никакого ни бронза даже ничего нет заверенная 500 ватт, а по 12 вольтовкой они идут 408 ватт 408 ватт и 145 по 3.3 и 5 вольтовки он у меня задымился, загорелся и вторым блоком питания стоял вот такой вот серии Cover Seed, 350 Вт. Ну здесь, дай бог, чтобы они выдавали, но ну, Вт, наверное, 250-280 если выдают, и то хорошо. В итоге они тоже у меня не выдержали. Поставил один, который я говорил, устраивает 1100 Вт. Так, из розетки у нас ферма потребляет. Э Сейчас покажу. Так, почему такого плана сделал? Потому что ферма у меня стоит на кухне. И соответственно, чтобы много места не занималось, сделаю ее форме табуретки. Из розетки у нас на данный момент 450 ватт. Ну и скорее всего видеокарты нагрели. Сейчас в комнате тепло. А так обычно выдает 420 там 416 Вт. Ну, вот такая вот у нас красота получается. Да касаемо дом защиты стоит стабилизатор ресанта полтора киловатт. Так, ну все, давайте перенесемся на дисплей. Сейчас расскажу, что чё по чем брал и, впрочем, какие характеристики дают. Посмотрим по теме Давайте посмотрим наши расходы. Вот я предоставил табличку, в которой записал все свои расходы. Общая сумма мне обошает 75 700 рублей. Так, у меня стоит MSI GTX 1050 TI 4 GB красная за 15 000 рублей. Все суммы, которые здесь, они сейчас изменены. Они разнятся с нынешней ценой. Так как закупалось это все в июле, когда майнинг стал популярный и цены очень возросли на оборудование. Сейчас вы можете купить это все подешевле. Итак, продолжаем. MSI GTX 1050 4 ГБшная серая. Я ее покупал за 1350. His RX 570 Ice QX2 Turbo за 25 тысяч рублей. Я ее брал бы ушную. но недавно купленную, так сказать. 4 Рейзера по 800 рублей. Я не стал искать на Авито, не искал искать подешевле. Я, в принципе, купил их на рынке за 800 рублей. На общую сумму 3200 рублей. Блок питания AeroCool Strike X 1100W с голдовым сертификатом за пять с половиной тысяч рублей ПК в сборе с материнской платой и процессором не обошелся за семь рублей каркас для фермы в общей сумме где-то 1000 полторы рублей здесь я округлил на полторы рублей жесткий диск SSD на 120 двадцать гигабайт мне обошелся три с половиной тоже был бушный, но в нормальном состоянии охлаждение две подставки по ноутбук которые были переоборудованы по 500 рублей не обошлись и общая сумма 75 700 рублей более подробно о материнской пате процессоре вот здесь написано в принципе компьютеры детально я не стал описывать я думаю это большой роли не играет так как можно собирать даже вот на примере моем на старом оборудовании можно собирать ферму и спокойно начинать майнить экспериментировать так, смотрим э, мощности, мощность, э, ну, так сказать, доходности. У меня э, красная видеокарта, все видеокарты у меня разогнаны, в принципе. Красная видеокарта MSI мне дает 13,2 мегахэша по эфириуму, по декреду она мне дает 126,8 мегахэша, серая. Видеокарта мне дает MSI 12,1 мегахэш по эфириуму и 121 мегахэш по декрету. И HIS мне дает 26,2 и по эфириуму и 787 мегахэшей по декрету. Общая сумма мощности мне составляет 51,5 мегахэш по эфириуму и 1035 мегахэшей по декрету. Энергопотребление у меня составляет 440-460 Вт. Зависит от температуры. Колеблется иногда 440, иногда 460 Так, расходы на электроэнергию у меня составили. У нас оплата вартплата, так сказать, 4 рубля за 1 киловатт. Ферма потребляет 460 Вт в час. Соответственно, 460 Вт умножаем на 24 часа и имеем 11 кВт за сутки. 11 кВт в сутки умножаем на 4 рубля. Итого 44 рубля в сутки у нас идут затраты на электроэнергию. Так, давайте теперь переходим на ферму. Сейчас покажу через TeamViver вам покажу свою работу. Здесь видим. Первая видеокарта это ХИЗ, которая 26,1 мегахэш. Вторая карта это красная MSAIK 12,4. Третья видеокарта это серая 12,1. Так. Показатели по хизу у нас Core вольтаж 912. Power limit у нас плюс 25 процентов, температура, э, температура лимит у нас плюс 90 градусов Цельсия это показатель того после чего она будет отключаться на данный момент она у нас сейчас нагрета по 66 стабильная <мышл> ее работа 66 67 градусов Цельсия. Ну, больше она редко когда поднимается при core вольтаже 912 так по corква 1160 и memory квок 1860 Обороты я, в принципе, всегда ставлю больше 85%. Она более лучше обдувается и более лучше держит стабильную температуру. Так, переходим на GTX. так Итак, друзья, давайте запишем теперь нашу доходность. Здесь у нас будет учет таблицы расходы, а здесь учет таблицы доходности где мы каждый день в течение 30 дней будем записывать прибыль и доходность по количеству добытых эфириумов, количеству добытых декретов и общий счет, потом ежемесячные результаты. Будем делать вывод, прибыльный прибыльный майнинг, неприбыльный, это уже будет делать каждый сам для себя. Так, переходим, смотрим, я майню эфириум на двор в пуле. Так, смотрите, ребят, по поводу выплат. У меня с 18 числа по 30 июля работала ферма стабильно и каждые 4 дня делала выплаты по 5 миллионов сатош. После 30 июля у меня перегорел блок питания. вот. И до 11 числа у меня ферма просто стояла в простое. С 11 числа... Я поставил блок питания, но ферма работала нестабильно, и разгон был очень слабый, вот как вот здесь с 18 по 30 июля. Там мне давали по эфириуму 24 мегахэша, это 570, а здесь50 Ti мне давали по 11 эфириума. С 19 числа я начал мудрить с разгоном. Я их разогнал. Сейчас характеристики по разгону, они мне составляют 26,2 миахэша по эфириуму. И здесь 50 тиаки мне составляют где-то 13, 13, едва 12 миахэша. Ну, разгоны вы сами все видели. Вчера у меня произошла выплата 5 миллионов, Сатош. И, соответственно, учетность мы будем вести с сегодняшнего дня. Так как на сегодняшний день у меня на кошельке в принципе была пустая сумма, так как выплата была в 23.59. и ведем учет учета сегодняшнего дня. Сегодняшний день у нас составляет ноль шестьдесят семьдесят девять тысяч четыреста тридцать два сатоши плюс это подтвержденный баланс, который уже имеется на, так сказать, кошельке Вот И есть и так, еще не подтвержденный баланс. Это тот, который не заплатили за работу, но он там в течение суток, там, в течение нескольких часов, он капнет мне на счет. Соответственно, мы его тоже будем учитывать. Он у нас составляет 153 870. 6 Сатош. Итого общий счет у нас составляет 833 тысячи 308 Сатошей. Так, записываем в табличку. 833 тысячи. 308 Сатошей. Так, количество декретов. Декрет мы майним на CoinMine PL и декрет, к сожалению, я не сделал выплату, соответственно, будем вести учет с намайненным до, ну, до сегодняшнего дня. Есть, до сегодняшнего дня мы видим, что подтвержденный баланс 20, 2891 декрет и неподтвержденный э Так, учет декрета мы будем вести с учетом того, что наманивалось до сегодняшнего дня, и мы видим, что подтвержденный баланс 0,2891 декрет и неподтвержденный баланс 0,005 тысячных декрета, соответственно, его тоже плюсуем. ноль двадцать восемь девяносто шесть у нас количество наманенных декретов на данный момент так курс эфириума курс эфириума я смотрю ну эфириума декрета, всех валют я смотрю на коэн так курс эфириума на данный момент у нас составляет двадцать две тысячи сто восемьдесят рублей переписываем его Табличку. Так, курс декрета То же самое На CoinGecko Курс декрета составляет 2123 рубля Так, эфириум в рублях Смотрим тогда Берем вот эту цифру На майне на количество эфириума И вставляем В конвектор валют Мы имеем 184 рубля восемьдесят три копейки на данный момент за сегодня намайнеили так количество декретов так же самое вставляем смотрим Получается 614 рублей 97 копеек. Ну, декреты, вы понимаете, что это не за сегодня, это в течение, там, наверное, 2-3 недель. Так как декрет у нас особой роли не составит, он выйдет где-то за месяц, ну, тысячи две, там, на электроэнергию. Мы его все равно берем в учет. Так, здесь у нас будут итоги э, отчетов за месяц. Я буду вести учет каждый день, записывать в таблицу и выкладывать это на канал свой. Кому будет интересно, будет заходить и смотреть и делать выводы. Здесь будут подсчеты за месяц. Спасибо вам большое за просмотр ролика. Приходите завтра. Завтра мы будем заполнять заново табличку. Будем писать за 1 сентября. И учет на майнинго количества и фирмовый декрет за 1 сентября.